Доброго дня, участники Немиркин Шоу. Влюблены ли вы в кого-то прямо сейчас? Влюбленность может быть невероятно запутанной и разочаровывающей, потому что она может закончиться либо любовью, либо разбитым сердцем. Но это также одно из самых веселых и захватывающих чувств, которые вы когда-либо могли испытать. И хотя пока не существует окончательной теории о том, как возникает влюбленность и через что она проходит, мы постарались сформулировать шесть стадий, через которые, по нашему мнению, проходит каждый влюбленный. Первая стадия ⁇ интерес. История начинается с того, что вы впервые встречаете кого-то нового и чувствуете, что он вас заинтриговал. Эта стадия может наступить в любой момент. Иногда это происходит так быстро, как будто вы впервые положили на него глаз. В других случаях может пройти некоторое время, прежде чем вы почувствуете искру. Когда вы влюбляетесь в кого-то, кого давно знаете, например, в близкого друга, многие люди склонны сначала отрицать и спорить со своими чувствами, прежде чем принять их. Но в тот момент, когда вы это сделаете, вы вдруг почувствуете, как вас охватывает романтическое влечение, что в этом человеке есть что-то особенное. Тогда вы переходите ко второй стадии – любопытство. Вы заглянули в профиль вашего избранника на Facebook, просмотрели все его сообщения, твиты и истории в Instagram. Может быть, вы даже добавили их в друзья, если были достаточно смелы. Вы сделали все это для того, чтобы лучше понять, что это за человек, сколько у них общего с вами и насколько вы подходите друг к другу. Когда кто-то привлекает ваше внимание, вполне естественно испытывать к нему любопытство. Вы хотите узнать их получше, все их симпатии и антипатии, их хобби, их мечты, их любимые вещи. Некоторые люди делают это, просто подойдя к своему избраннику и спросив его об этом. Но другие чувствуют себя слишком взволнованными и нервными, чтобы даже завязать непринужденный разговор. И вот тут-то в дело вступают социальные сети, как рыцарь в сияющих доспехах. Третья стадия – влюбленность. Теперь, когда вы точно знаете, что влюбились в этого человека, наступает этап увлечения. И для многих из нас это самая лучшая часть влюбленности. Потому что, когда вы влюблены в кого-то, весь ваш мир начинает меняться. Все кажется вам намного ярче, живее и прекраснее, когда вы нашли человека, который вызывает у вас головокружение от восторга каждый раз, когда вы думаете о нем. В вашем животе постоянно порхают бабочки. И вам кажется, что вы парите на девятом облаке от каждого взгляда или каждого слова в разговоре с вашим избранником. Они присылают вам текстовое сообщение, и вы чувствуете, что весь ваш день удался. Они заставляют вас смеяться, и это воспоминание не выходит у вас из головы несколько дней. Даже одного упоминания их имени достаточно, чтобы вы покраснели и упали в обморок. На этом этапе все кажется идеальным. Ваша влюбленность – это все, чего вы когда-либо хотели, и вы просто хотите, чтобы это чувство длилось вечно. Затем наступает четвертая стадия – разделение. Вы знаете, что начинаете испытывать серьезные чувства к человеку, когда рассказываете о нем своим друзьям. Конечно, иногда ваши друзья сами могут догадаться, когда у вас случится авария. Но важнее всего не то, что твои друзья уже знают, а то, что ты все равно хотел им об этом рассказать. Вы хотите поговорить со своими друзьями о том, что вы чувствуете, когда влюбляетесь, и рассказать им обо всем, что вам в нем нравится. Вы хотите услышать их совет о том, что ответить на сообщение вашей влюбленности или что сказать при следующей встрече. Вы спрашиваете их, что, по их мнению, имел в виду ваш избранник, когда сказал вам то или иное. Вам нужна их поддержка и ободрение, но также их честное мнение. И обычно именно благодаря своим друзьям вы постепенно начинаете понимать, какие недостатки есть у ваших влюбленностей или на каком этапе находятся ваши отношения с ними, что может закончиться тем, что вы либо перейдете на пятую стадию, либо сразу на шестую. Подробнее об этом позже. Пятая стадия – влюбленность. Нравится и любить – две разные вещи. Но иногда ваша влюбленность перерастает в нечто большее, и вы обнаруживаете, что влюбились в этого человека. На этой стадии ваши чувства к нему уже не влияют на ваше мнение о нем. Вы перестали возводить их на пьедестал и считать идеальными, а вместо этого хорошо узнали их и сблизились с ними таким образом, что смогли увидеть их такими, какие они есть на самом деле. И если вам повезло, что они тоже чувствуют то же самое по отношению к вам, то вы на пути к началу романтических отношений с вашей влюбленностью. Поздравляем! Шестой этап – разлюбить. Однако, с другой стороны, вы можете обнаружить, что разлюбили своего возлюбленного после того, как серьезно обдумали все, что произошло между вами. Возможно, вы поняли, что они не такие замечательные, как вы думали раньше, и это заставило вас потерять к ним интерес. Или, возможно, вы чувствуете, что у вас очень мало шансов на то что вы когда-нибудь понравитесь им в ответ или что они увидят вас больше, чем просто друга. Какой бы ни была причина, она заставила вас пересмотреть свои чувства и пережить влюбленность. Может потребоваться некоторое время, прежде чем вы сможете принять это. И в зависимости от того, насколько сильные чувства вы когда-то испытывали к нему, это может быть болезненно опустошающим событием. Но когда все закончится, и вы наконец-то пойдете дальше, вы поблагодарите себя за то, что покончили с этим, потому что в глубине души вы знали, что этот человек вам не подходит, а потом просто не суждено было этому случиться. Ну что же, может быть следующий будет лучше? Относитесь ли вы к чему-то из перечисленного здесь? Как вы ощущаете крушение? Можете ли вы определить, на каком этапе вы сейчас находитесь? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Если это видео показалось вам интересным, поставьте лайк и поделитесь им с другими. Не забудьте подписаться на канал Немиркин для получения новых видео и супер спасибо за просмотр.